друзья всем привет Эх, только только вот уехал андрей ближе к вечеру убрали одну свинку на мясо свинка мясного направления вот посмотрите какое сало с боков и вот сало с боков ну сколько сантиметров вот спина Ну что, и вот спина тоже. Сало обычное, тоненькое, такое, как у нас и любят. Сейчас будем все по ящикам. А вот со всей свинки сколько вышло под черевины. То есть это сало, оно разлетается на улет. Оно получается ценнее мяса. Ой, я вам рассказываю, у меня аж слюни текут. Ну вот, видно. Это Андрюха порезал на ленты и укатил. Я ему заплатил 600 гривен за его услугу, и он поехал. Поехал домой. У него завтра очень много работы. Короче, вот так. Вот такая подчервена со свинки. Свинка небольшая, килограмм ну, где-то. Андрей сказал 180, но я думаю 170. 180. Ну, сейчас узнаем примерно по выходу мяса а косты, вырезки, ошеек, галяшки, лопатки, ну и сало взвесим полностью сколько со всей души. Дело длилось где-то 2 часа. Ну, во-первых, он уже не спешил, Андрюха, мы только фия-мафия и, короче, получается где-то 2 часа дым-сюдым и дело сделано это два часа он выводит вывел чиканул и все сам занялся но ну, я только что воду холодную воду горячую и так дальше а что касается так ящик килограмм кило пятьсот взбиваем на нули и кладем сначала два на коста два АКОСТа Опа. один и второй два АКОСТа у нас получается 23 940 24 килограмма Ну по 14 килограмм это друзья не путайте это без галяшки, без кости и без ножки я уже не взвешивал то есть в сборе заднюю задняя коробка только так уже а саму мякоть 24 килограмма самой мякоти, нормально пойдет на котушке нормально так ставим сюда а Взбиваем сбиваем на нули пойдем тазичек 360 грамм сбили на нолики. и берем а а тоже вырезанный без кости, сама мякоть, опа, а шеечка у нас 9 килограмм 840 грамм, ну грубо говоря, можно сказать 10 килограмм ошейка, и тоже убираем, сейчас я это все, когда сниму видео, я это все раскладываю в холодильник на сетке, включаю холодильник и оно остывает и все утром уезжает. И также ж попробуем вырезочки. Опа. Две вырезки. Одна Оп. и вторая. одна и вторая 8, 180 это две вырезочки убираем сюда. тазик галяшечки что лопаточки? а, давай лопаточки вот, тоже такой тазик, нули две лопатки берем одна все вырезано, одна мякоть И вторая две лопатки 13 килограмм вот так 13 килограмм ну, неплохо неплохо довольно таки нормально так давайте взвесим саву под черевину. сколько под черевин или голяшки взвесить. Ну, вон тазик потом, а? а? там тазики есть, да. Давайте самую подчерёвину. Вон, вот сюда, вот, становись. Самую подчерёвину. Опа. Вот так. Опа. Это самой подчерёвины сколько. 16600 почерреввая ребра давайте ребра это все ребра порубаны на ленты до да, минус <coughs> ребер 11 240 и убираем тоже сюда. Вот. Ребрышки. И теперь у нас осталось сало без мяса, обычное, простое. Так, тут тара нажата на такой ящик и все. И выкладываем сюда все вот это сало. Я его сейчас все равно после видео разложу, как не надо, там на сетки и все. А утром соберу так, как мне надо. И так как не надо 18 килограмм 280 грамм сало тоненькое без мяса ну такое хорошо очень разлетает толстая плохо А такое уходит на ура дай такое хорошо вот это Оно танковатое то есть такое полюбляет галяшки сейчас возьмем тару тары много пустой потому что свинка небольшая как бы мы привыкли так Ящиков не хватает, а сейчас Андрюха резала как-то чуть-чуть непривычно все такое маленькое. Но оно. Ну ли. Бросаем четыре 4... голяшечки. Галяшечки. 4 голяшки 11 килограмм без 200 грамм Вот а я как-то раньше что-то не взвешивал так ну внутренние вырезки уже не буду взвешивать это у нас внутренние вырезки и получается внутренние вырезочки до и внутренний жир, это а то уже нутрянка, печень короче, много мяса сало в пределах нормы как говорит Андрюха обычный, ходовой, хороший товар он любит таких по такому выходу свинок чтобы и сало было в пределах нормы и мясо было, соответственно а то он где-то что-то купил говорит, не пойми, что одно сало такое а мясо вообще не было то есть когда на какую попадет он же покупает цена пока мест я у него сегодня узнавал так и есть 50 гривен у нас думаю будет расти я у него спрашивал говорит будет расти мясо будет расти живой вес будет расти и прием ну короче надеемся на лучшее а там как будет но все равно пока ведь я всех свои, все свои опоросы оставляю на откорм Сейчас у меня итальянцы на откорме. Вчера забрал я поросят. Оставляю их на откорм. Должен быть вот опорос в следующем месяце оставлю на ткорме. Еще опорос будет перед Новым годом. Тоже оставлю на откорм. И там посмотрю. То есть продавать пока поросят. Я не планирую. Поросят оставляю на откорм, так как есть чем кормить. Набрал свое время. По сезону нормально корма и недорого. Поэтому. Ну, грубо говоря, бери корми да занимайся. Места у меня хватает. И здесь сараи есть, и там старенькие сараи. То есть как-то пропетляем, проживем. Ну, вот так. Кто там говорит, что мне тяжело, мне надо какого-то бомжа, раба и так дальше. Друзья, не надо, я сам совсем справляюсь. Сейчас вот вечером в 6 часов пришла жена. Ну что, она поможет мне сейчас управиться, я еще не управлялся, так как Андрюха был, тут крутился. Управимся и все, идем домой. Завтра я опять там готовлю корма, управляюсь уже сам, ну то есть жена помогает по дому, по хозяйству, не надо мне бомжей. советовать каких бомжей, да, <свят> то там на других каналах держат араву и работают только на эту араву, или там рассчитываются спиртным, я так понимаю, судя по внешнему виду и так дальше, поэтому сами справляемся, если все по уму сделано, работает, оно вам так кажется, я Показываю сарай, там, там, ой, у тебя работа, как ты все делаешь, не может быть, что ты сам. Да, ну так вам кажется. На самом деле, если порядок, у тебя все есть. Корма готовы, ты утром пошел, дал, почистил и все. Воды кнопку нажал, набрал собак. Вечером пошел, почистил и вывез это все. Корм, корм раздал. Сейчас больше головняка, тем корм, предстарт, тем старт, тем гровер. И вот такой. то тем, что свиноматки на, на норме им другое делать, то есть вот это больше головной боли, вот это дробление, мешание и так дальше. А на самом деле, если все по уму, по полочкам расставлено и без вот этой каши в голове, то есть оно все нормально идет, то так кажется, что много работы вы смотрите, оно вам кажется всего много, то вам только кажется. Тут смотреть не на что на самом деле тут поголовья нету. То есть, да, я смотрел, пособирали кучу людей вокруг себя, все там Таскает куча людей. Ну, э, я когда работал по строительству и работал на одну очень хорошую большую фирму. Да ее все знают, не буду говорить. Ну, хорошая фирма, это получается э, продук, продуктовая фирма на всю Украину самая распространенная. Я работал там 6 лет. Строил ангары, там все. Там в этой компании работала больше. 3000 человек на то время и вот я съехал с начальником он говорит вот у нас работает 3000 человек а рядом у них там человек ну типа один человек и у него работало два рабочих и он говорит больше зарабатывает в 5, пять чем я и с нашими двумя тысячами человек то есть это. Вот так тут надо как бы думать и все надо считать всем все равно надо платить что-то давать у вас хоть бомж хоть не бомж ему платить надо что-то покупать, давать, это все расходы, надо все это считать. То есть тут а, я думаю, если все по уму расставить, не такой уже тут и физический труд. Ну это мое мнение. А там кто там что там кричит, а я вот я там куча людей работает. Ну то понятно, это все видят. Ну оно же выхлоп у него такой. Поэтому, друзья. Ни в чем мы не нуждаемся. И вам желаем того же. Всем спасибо и пока.